Всем привет! В эфире Универ а в студии Дарья Владимирова. Наша команда подготовила для вас свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете прошла встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с молодыми учеными. Ректор КФУ провел обход по обновленным корпусам Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет подал заявку на грант вместе с норвежским университетом и уверенно вошел в число победителей. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел обход по обновленным корпусам Казанского федерального университета. Все подробности смотрите далее. 25 декабря руководство Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым совершило обход по обновленным корпусам вуза. Осмотр начался с создания подготовительного факультета для иностранных учащихся, расположенного по адресу Кремлевская 25. У нас актовый зал а, еще в ремонте. Мы надеемся, что к концу года завершится. Мебель еще не вся закуплена, не вся пришла, где-то шторы еще. Но мы сегодня с вами пройдемся буквально очень быстро и покажем те аудитории, которые у нас уже есть. Пойдемте, На сегодняшний день здесь созданы все условия для качественного освоения русского языка для последующего продолжения обучения на факультетах и в институтах как КФУ, так и в других вузах России. Также ремонтные работы были завершены в научно-клиническом центре прецизионной регенеративной медицины на улице Волкова 18. Центр заточен на самые передовые методы диагностики и терапии неизлечимых заболеваний. Для начала полноценного функционирования центра необходимо завершение поставок специализированного оборудования. Основная задача центра – это внедрение тех научных разработок, которые проводятся в стенах университета, или лучших так, разработок отечественных и зарубежных практическое здравоохранение. И в первую очередь это по диагностическому направлению. И поликлинический блок нам нужен именно для того, чтобы пациент, это была точка входа для пациента или для участников клинического исследования. Результаты проведенных ремонтных работ также были оценены в урологическом отделении университетской клиники по адресу Ершова-2. Строительные работы здесь не останавливались ни на минуту. Наряду с этим клиника не прекращала прием больных и плановой операции. Все необходимые для ремонта этапы проводились посменно в различных отделениях. Напомним, в конце июля 2019 года здесь были окончены ремонтные работы в отделении гинекологии и гемодиализа. В настоящее время отремонтированное отделение соответствует самым высоким стандартам. Но на этом модернизация инфраструктуры университетской клиники не закончилась, и руководители подразделения университета 25 декабря стали свидетелями завершения очередного этапа реконструкции урологического отделения на улице Ершова-2. Валерия Мурадова, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошла встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с молодыми учеными. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей конкурса на соискание стимулирующей выплаты. Более подробно смотрите далее. В Центре магистратуры Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась встреча ректора с молодыми учеными. Рад встретиться с вами. И хочу сказать, что год, который мы с вами провожаем, 19 год, мы завершаем его неплохо. У нас неплохие результаты, и вы знаете, что мы неплохо представлены, в том числе и во всех международных рейтингах. Впервые попали в рейтинг Арву, попали в топ-100 по предметному рейтингу Education. Хочу сказать, что в этом огромная заслуга всего коллектива, в том числе и вас, как молодых ученых. Во время круглого стола Ильшат Гафуров озвучил новую цель, которая стоит перед университетом. Обеспечить финансирование собственных проектов вне зависимости от изменения установленных регламентов. Сегодня зарабатываем большую часть нашего бюджета. Общий бюджет более 11 миллиардов рублей. Поэтому мы себе можем позволить разного уровня гранты. Вот сегодня будем сертификаты вручать. И есть желание науку финансировать в грантовом порядке на следующий год. Мы постараемся, что при выполнении они будут все-таки не только годовыми, для того, чтобы люди более-менее стабильно себя какой-то период чувствовали. И в обязательном порядке у нас будут не только научно, но и гранты на подготовку учебных образовательных программ. На мероприятии присутствовало 50 представителей наиболее продуктивных лабораторий Казанского федерального университета. За вот эти два года и текущий год реализуется большое количество грантов, которые молодые наши кандидаты доктора наук выиграли. И в том числе не только кандидаты, да, это основное количество, это, конечно, гранты РНФ и РФПИ. Большое количество грантов президента. Есть такие специальные гранты по разным программам, там по направлению БХ, ресурсы Арктики. То есть в целом молодыми учеными реализуется, ну, мне кажется, очень такая серьезная цифра, это 254 проекта, поддержанные различными фондами. Вот. Но эта цифра постоянно с каждым годом растет, и если это перейти уже в финансы, то ну, порядка, наверное, там, уже цифра близится к 1 миллиарду рублей, которые вот этими грантами оперируются. В рамках встречи прошла церемония награждения победителей конкурса на соискание стимулирующие выплаты ректора КФУ для молодых ученых, занимающихся перспективными проектами. Эта выплата существует в университете уже давно и по предложению ректора в будущем году будет расширена, а также разделена на отдельные номинации. Кроме того, ректор обозначил намерение расширить перечень мер социальной поддержки молодых ученых. Эльвира Зорина, Алексей Румянцев, Универньюз. 24 декабря Российский фонд фундаментальных исследований и Исследовательский совет Норвегии объявили об итогах проведения конкурса на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных научных исследований 2019 года. Казанский федеральный университет подал заявку на грант вместе с университетом Ставангера и уверенно вошел в число победителей. Проект стратегической академической единицы «Эконефть», отмеченный РФФИ и исследовательским центром Норвегии, призван развить технологию добычи углеводородов на шельфе, в море и суровых условиях Арктики. Грант был выделен на создание технологий, которые позволят эффективно разрабатывать морские месторождения и при этом не оказывать вреда окружающей среде. Сегодня это очень актуальная тема. Идет активное освоение запасов нефти и газа в Баренцевом море, но это сопровождается различными авариями, экологическими рисками. Вот Наши агенты, они с одной стороны, Решает проблему, так сказать, техническую, с другой стороны, они базируются, будут базироваться на биоразлагаемых нетоксичных веществах, что позволит сохранить окружающую среду, так сказать, в первозданном виде без загрязнений. Нефтепровословые реагенты были разработаны учеными сае «Эко-нефть» и показывают хорошую эффективность. Полученные результаты позволяют предположить, что синтез и апробация новых многофункциональных биоразлагаемых и экологически чистых ингибиторов могут быть решением обозначенных проблем. В свою очередь научная группа профессора Келанда из университета Ставангера активно занимается вопросами соли отложения. Их лаборатории оснащены современным оборудованием для тестирования ингибиторов, выпадения карбонатов, сульфатов и других солей. По количеству и уровню публикаций, полученных патентов, реализованных проектов и опыту работы данная группа является ведущей в мире по нефтепромысловой химии для ингибирования гидратообразования и соли отложений. Данный обмен опытом позволит оптимизировать известные процессы и получить новые методики синтеза и, соответственно, новые полимерные молекулы. Багенцево море это такие сложные, достаточно климатические условия, там низкие температуры. Там сами месторождения находятся на глубине достаточно высокой, там высокие давления, и это сопровождается тем, что при добыче транспортировки транспортировке возникают проблемы, связанные с, с отложениями солей, с отложениями гидратов. То есть они забивают трубопроводы, забивают скважины. И это может, ну, с одной стороны, технически да, влиять, то есть как бы уменьшать добычу, но с другой стороны, мог, может приводить к очень чрезвычайным таким последствиям, как авария, разрывы трубопроводов. Но это уже совсем другого уровня риски, и их нужно минимизировать. Как раз для этого используются специальные реагенты, ингибиторы соли отложений, ингибиторы образования и ингибиторы коррозии. Отвращение этих трех факторов избавляет нефтяников от множества последующих проблем. Процесс идет в морской воде, соответственно возникает коррозия, и вот эти все три фактора, они негативно влияют и могут приводить ну, к различным проблемам. И вот как раз сейчас эти реагенты применяются, три разных вида, то есть это три объема таких, и каждый из них достаточно базируется не очень на экологичных веществах. И в чем наша идея совместно с нашими норвежскими коллегами? То, чтобы разработать одно вещество, которое будет обладать сразу тремя функциями, но при этом оно как раз будет экологически чистым, то есть будет нетоксичным и биоразлагаемым. Грант рассчитан на три года. Объем финансирования будет разделен между российской и норвежской стороной. Камиль Гемоздинов, Диана Шилова, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До встречи!